Есть э, упражнение, э, я назвал его 3П, 3+, но оно сокращенно ТРИП. Мне нравится слово ТРИП, некое путешествие такое, чуть-чуть легкомысленное может быть. А 3 п это задача три победы зафиксировать каждый день. То есть просто тупо берешь в смартфоне заметки и онлайн записываешь три победы. Что такое победы? Это не обязательно в, поднял больше всех, заработал больше всех э, – восхитил больше всех. Это может быть ты а, остановилась, когда очень торопилась, и вот увидела, как почка распускается. И вот как в детстве ты заметила, что вот эта дымка в Москве появилась из зеленых листочков. Во взрослом состоянии черные деревья, бац листва. Я несколько весен пропустил своих. Я очень люблю вот эту дымку. И я понял, что вот в этой После, после одного сложного проекта я поднял голову и понял, что я небо не видел несколько месяцев. Я сейчас стараюсь этого не допускать. Победа ⁇ это когда ты смогла остановиться, вот эти вот практики посмотреть в глубину розы, на свечу, помедитировать, может быть. Победа ⁇ это когда ты увидела улыбку своего ребенка и поняла, что ты сейчас вот вся в ребенке, а не в телефоне. У всех свои победы. Но есть одна тайна если у тебя задача вечером накопить от трех побед ты превращаешься в охотника за ними главное не забыть не вечером судорожно потому что петя сказал что-то записывать притягивая за уши сходил в прачечную победу а действительно айда пушкина айда молодец вот да и от трех 4, 5, 6, 7, это превращается в некий список, который можно формализовать, вытащив самое главное в конце недели. Можно раз в месяц, можно раз в три месяца. Но очень круто, все считают по-разному, но я практикую, мне очень нравится, помогает. Чтобы в конце года ты можешь это, визуализировав, приготовляя разные, мы сейчас все фотографируем, можно сделать ф -ф -ф да, коллаж. Да, это вот эти методы они работают. И написать итоги года. Мои достижения за год может быть разбить по сферам. Это со временем, если подойдешь серьезно к этому и подробно, может трансформироваться в твою автобиографию со временем. Ты смотришь, как твоя жизнь меняется. Особенно интересно вот эти файлы рассматривать, когда года 3-5 уже это используешь. Побед становится больше, как ни странно, чем больше туда внимания. И они рангом меняются духовность какая-то на первую.